Глава 9, в которой начинаются наши приключения на земле. Розы на снегу, пламя над островом. Были белесовато-серые морозные сумерки, когда мы с капитаном высадились на остров. Под ногами у нас лежал рыхлый, начинающий таять снег. Только там, где приземлился катер, виднелся черный каменистый грунт и блестели лужи. Это пламя тормозных ракет растопило толщу снега и находившегося под ним льда. Над островом кружились самолеты, летчики-земляне приветствовали нас по радио, и возгласы, которые мы слышали в наушниках наших шлемов, заглушали все остальные голоса. Москву, звездолет и полярную станцию, где нас ожидали два человека в скафандрах. Но мы не сердились, приземляться им было запрещено, а ведь они были первыми землянами, которые видели нашу высадку. Если не считать полярной станции, видневшейся примерно в километре к югу от нас, остров был совершенно пустынным. До самого горизонта тянулись белые снеговые поля. Лишь большие разводи, темнеющие вдали между льдинами, свидетельствовали, что там уже должен быть океан. Двигались мы свободно. Земное притяжение было приблизительно таким же, к которому мы привыкли в каюте с искусственным тяготением. Если бы мы сняли скафандры, мы могли бы летать. Я думал, что капитан оставит меня дежурить около катера, а сам отправится на полярную станцию, но он вдруг хлопнул меня по плечу и бодро сказал, «Пошли». Я понял, что он не хочет обидеть землян недоверием, но на душе у меня было тревожно. «Кто знает, что может случиться с катером?» – думал я. «Как мы тогда вернемся?» Очень скоро мне стало ясно, что ходить по острову вовсе не так легко, как я думал. Ноги глубоко проваливались в рыхлый снег, скользили и разъезжались по льду. Конечно, мы могли бы возвратиться на катер, выгрузить вездеход и на нем добраться до станции без лишних усилий. Но гордость не позволяла нам так поступить, ведь летчики смотрели на нас сверху, два полярника наблюдали за нами со станции, а все остальное человечество, наверное, толпилось у телевизоров и видело каждый наш шаг по передаче со звездолета. Вот почему мы продолжали идти пешком и старались делать вид, что нам это совсем не трудно. Мы проделали уже около половины пути, как вдруг увидели, что кружившие над островами самолеты начинают снижаться. Сделав разворот у южной оконечности острова, они пошли прямо на нас. Неужели же они собираются нарушить приказ и сесть на остров? Со страхом подумал я. Мысль об оставленном без охраны катере молнией пронеслась в мозгу. Предательство! Чуть было не крикнул я, но в тот момент, когда первый самолет прилетал над нами, от него отделился какой-то предмет и упал на снег у моих ног. Это был букет больших алых цветов. Самолет взвыл вверх, и в это время рядом с первым букетом упал второй, за ним третий. Красные розы. Прозвучал по радио голос летчика. Эти цветы просили передать нам дети Москвы. Мне стало стыдно, что за несколько секунд перед тем я заподозрила их в измене. Мы подняли букеты и помахали ими вслед самолетом.